Меня зовут Ксюша. Сегодня мы будем смотреть вот такую игрушку под названием Angry Birds. Давайте посмотрим, что там внутри. Вот эти, это чтобы строить всякие уровни. Эти карточки показывают, какой уровень построить. Кубики тут, треугольники, свинюшки хе хе хе Ха-ха-ха, -а -а, я злая птица. Пх-ху. У-у-у. Вот рогатка. Сюда. Садишься и бах. У-ху, и летит она. Это канушек. Правда, я не знаю, для чего он. Вот свинюшка-лунатик. Я могу вывести отсюда. А я заморозка. Игрушки резиновые, но довольно качественные, не воняют. На коробке написано от пяти лет. А давайте построим свой уровень. Оп, оп, хм, что-то не хватает. А, не хватает свинюшек. Оп, оп. Мне кажется, это слишком будет легко, поэтому одну свинюшку сюда. Давайте начнем. И как вы думаете, все собью. Не. Ой, что-то как-то не так получилось. Давайте еще вот эту. И, О, одна свинюшка осталась. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем до кара!